Они называют это королевской битвой. Для нас верная дорога к смерти. Пока над нами потешаются, мы боремся за жизнь. Сто человек выживет сильнейший.